Откуда это пошло, и интернет уже я, я, я представляю полонный и... забит, Забить, забить, забить да? все этой фигней, забит Просто только теории, вы даже себе не представляете. Ну так и. А вы все-таки стоите на том, что это вот точно. Это сделано для того, чтобы человечество хорошенечко так встряхнуть. Знаешь, как у ребенка, вот встряхнешь его, чтобы он выбил немножко из него эту дурь.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 Мир изменится или забудет это, как все остальное забыл? И Даже я... Вторую мировую войну, такие катастрофы, Нет, это, забыл. Это все, что происходит на материальном уровне, забывается в течение максимум столетия. Максимум. То есть и это забудется, и вирус забудется, вы считаете? Если мы ему позволим, он забудется. То есть нельзя позволить, да? Нет, мы должны понять, что...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 Да поможет нам в этом вирус, и все страхи оставить, вы говорите, оставить. Никаких страхов не должно быть, страх должен быть только один, чтобы я правильно воспользовался настоящим моментом. Вот и все. Правильный вывод сделать, да, да, да. А правильный вывод, он очень простой. Мысли, мысли, давайте задумаемся, для чего мы живем, как мы можем построить свою жизнь, все-таки по-другому. Мы видим, что какой-то вирус несчастный, да,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 Нечем торговать, делать. и не надо ничего этого, и не надо обеспечим себя всем необходимым, и все, и будет спокойно все. То есть так мы придем к здоровой пище, к здоровым отношениям. Конечно. Возможно это возможно. Конечно возможно, а почему нет? Если только вирус не уйдет. Ну как? А <involving malaria> без него мы вернемся обязательно, <звуки> обязательно. Значит нам нам надо серьезно вместо вируса. Сделать серьезную промывку мозгов и привести себя к нормальному виду. Когда вы говорите, вирус не уйдет, это значит промыть мозги, чтобы как бы. Чтобы, всё... чтобы как бы вот то, что он нас держит сегодня, еще во много-много раз больше этого, чтобы это от нас осталось. Чтобы мы поняли, что давайте жить ради себя. А ради себя это значит, я хочу жить ради состояния, в котором я существую вечно. Вот на это мы можем купиться. В течение этой жизни мы занимались только тем, что убегали, на самом деле, убегали от этого вопроса о смерти. Вирус, он сейчас нам дает другое состояние, а ты от смерти не убегай, ты все равно же не убежишь. Вот. Давайте мы сделаем так, чтобы преодолеть эту мнимую черту смерти. Мы это можем сделать,